Для того, чтобы посетители вашего блога подписывались на обновление блога, чтобы они узнавали о ваших новых статьях, есть rss лента Но не все понимают, что нажав на этот значок, можно подписаться на обновление. И поэтому я рекомендую дополнительно еще установить вот такую простую форму подписки, вписавшись в которую... Ваши подписчики, так же как подписавшись на RSS-ленту, по сути это один и тот же сервис, будут получать новости о ваших новых статьях. Как только вы выпустили статью, они тут же получат на почту оповещение об этом. Как это сделать? Это Вам нужно зайти на сайт FitBurner, Именно на нем вы делали RSS-ленту. Вот эту вот ленту вы там на нем создавали, зарегистрировались. И вам нужно на него зайти и взять специальный код формы подписки. Заходите на сайт FitBurner.google.com, нажимаете на ваш блог. Переходите вот сюда в раздел «Публикуй». И вот здесь «Подписки по электронной почте». Нажимаете вот этот подраздел. Вот здесь выбираете язык. И вам нужно скопировать вот этот код. Вот аккуратненько этот код копируете. Если у вас здесь услуга не активирована, то Активируйте ее. Затем идете в ваш консорт блога. Виджеты. Донышний вид виджеты. И добавляете вот этот код, который вы скопировали, через виджет текст. Ищите, где он у вас тут. Перетаскиваете, вот прям цепляете мышкой, тащите в то место, куда хотите поставить. Заходите вот здесь во вкладочку текст. Вставляете сюда этот код. Пишите заголовок, чтобы, вот видите, заголовок это вот. Вот, будет заголовочек. Пишите. Подпишись на новости блога. Ну, или какой-то другой призыв. И вот здесь, вот в этом коде нужно поставить, вот если перейти во вкладочку визуально, он у вас будет выглядеть вот так. Ну, это не совсем понятно. Надо, чтобы он у вас выглядел правильно. Для этого вот в этом HTML-коде ищите такую фразу. Вот в коде ищите фразу «Enter». U e-mail адрес. Вот это аккуратненько стираете. Пишите, введите ваш e-mail или введите вашу электронную почту. Или напишите ваш e-mail, напишите вашу электронную почту смотря что вы хотите написать вот аккуратненько не задевая другие коды а затем вот где еще такое слово subscribe вот кавычечка кавычечки оставляете аккуратненько тоже его стираете пишите подписаться Сабскрайб – это надпись, которая была на кнопке. Подписаться. И вот здесь вот тоже удаляете вот этот фитбернер. Вот видите, визуально, если я переключусь, уже видно. Видите ли вашу электронную почту, то, что вы написали на кнопке вместо subscribe. Теперь написано подписаться. И нужно вот эти вот слова тоже удалить. Вот этот Delivered by uh, Fitburner. Вот в тексте, вот в конце оно аккуратненько вот это стираете и смотрите что у вас получилось вот этот delivery тоже стираете вот и нажимаете сохранить вот сейчас я вам покажу что получилось Ну, вот это у меня форма подписки стояла. Вот сейчас я на ваших глазах прям добавила форму подписки. Вот. Ну, лучше ее, конечно, вы ее поставьте повыше, вот на видное место. Чтобы прям на виду была ваша форма подписки. Можете проверить обязательно ее. Написать а, ваш e-mail. нажмите подписаться, у вас должно перекинуть вот на такое окошечко. То есть, ну, человек введет вот этот код, и ему придет на почту письмо с подтверждением его почты. И еще такая важная настройка, чтобы подписчикам вашего блога не отправлялась целиком статья, а только анонс чтобы они переходили на ваш сайт, потому что это повысит его продвижение в рейтинге и его конверсию. Чтобы только анонс отправлялся, заходите вот сюда во вкладочку «Оптимизируй». Здесь вот внизу такой раздел «Самари Бернер». И вот здесь ставите «Максимум знаков». Оставляете 200 и нажимаете активировать. Ну вот у меня сохранить. У вас будет активировать. Он у вас активируется. В следующем видео я вам расскажу, как добавить вот тоже форму подписки к каждой статье. Потому что в сайт-баре, конечно, форма подписки это хорошо. Но дополнительная форма подписки в каждой статье она тоже не помешает. Можно, конечно, использовать ваши страницы захвата для этого, но можно их чередовать. До встречи в следующем видео.